что не приносит должного эффекта. При этом мы горстями едим непонятно что. Мы едим препараты с недо... недоказанной эффективностью. Но ведь это вежливая формулировка врачей, практикующих доказательную медицину.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 Лечиться ответить сосудистой дистонии, которая не существует, от остроходроза, которого не существует, от шейки матки, что не является болезнью, от дисбактериоза, фантазия, фармаэфильм. Ну а что делать? Это все выдуманные болезни?